Всем привет, меня зовут Макс Прамс, сегодня я расскажу вам насколько фермеры зарабатывают. Стоит ли туда идти? По мне, если вы найдете работу, дополнительно, да, потому что фермеры только от, как там летом, зима, весной засеивают, лето немножко засеют на начале, там будет 30 июня, последний лето лета ждет, ждет, ждет, зима весна, лето осень, а осенью собирают. Ну там до зимы можно собрать, если там поздно. Это если прям такие сроки. Ну или же можно по умному. Смотрите, значит, зима отдыхает. Э, осень засевает там в конце осени, там посредине осени. А, да, может посреди, посредине осени, а потом он уходит в отпуск и на работу вторую. Потом приходит обратно сюда. Э, Получается где-то летом в конце лета, получается, у него 2 месяца, 3 месяца отдыхают. 4-5 можно отдохнуть. Если все рассчитать. Я не фермер, поэтому я не могу рассчитать. Но попробую фермер. Поэтому лайк подписка. Я стану фермером. И посчитаю для того, чтобы все вошли в бизнес фермерский. Все так могут. Но нужно потрудиться, посчитать. Потому что математика фермера любит. Считать тонны, продавая, или сдавая, или магазин открыть свой там, продавать фрукты, бизнес, вообще взлетать. Наверное, да. Или Европу давать тоже хорошо, бабки получим, или вообще США. В Китае нормальная экономика. Да, в Китае нормальная экономика. У них там все есть, им не надо ничего. Да, Китай нормальная экономика. У нас такого нет. В Украине такого нет, в России такого нет. Украина хочет Европу, чтобы было дорогое все. Вот она пошла, а там Ну, по, пойдет, идет, да, еще. Получается такой вот фермерский бизнес, если хотите, чтобы я это все полностью изучил, все рассчитал, подписка лайка. Вроде бы я вам сказал, главное, что можно вторую работу нанять тебе физическую, можно моральную, можно что угодно, ютуберские видеоролики. Тем более, каждую зиму, там, доходность на тебя растет. Я попробую, наверное, такую тему замутить. Я думаю, там, ютубер не рассекретит мою тему. Я буду первым теперь, кто будет еще фермером быть. Будет. Ну, там есть ютубер, которые фермером, но не занимаются целиком, Ну знают. Ну, не все знают, а я все буду знать. Вперед, вот я заработаю больше, чем они и я буду лучше чем они это будет круто будьте тоже такими или будьте по другому если не можете быть ютубером я не снимаю ролик по ютубера как кстати ютубером как провели страх в тнтп Вроде бы записывал каплю ну найдете в общем там на канале можно найти всем удачи и добра